Стоит ли переезжать на заработки в Польшу, стоит ли все-таки менять работу в Беларуси на работу в Польше? Действительно ли так хороша Польша, как об этом принято считать в наших странах? И действительно ли так плоха Беларусь? Потом, собственно, также напишите, пожалуйста, свое мнение по этому всему в комментариях под этим видео. Ну, а я начинаю. Поехали! Поехали! Что ж, Польша и Беларусь, видео сейчас будут э, на вашем экране с этих двух стран, а за кадром я буду э, вам говорить, собственно, непредвзято свое мнение на этот счет. Начнем с уровня жизни. На мой сугубо личный взгляд, уровень жизни э, выше в Польше. Но, собственно, не сказать, что в какие-то там десятки раз он выше, чем в Беларуси. Я слышал такое мнение уже не раз в последнее время, что уровень жизни в Польше относительно не намного выше, чем в Беларуси. Это практически незаметно. Но дело в том, что за последние годы ситуация существенно изменилась благодаря притоку трудовых мигрантов из стран СНГ в Польшу, благодаря притоку так называемой дешевой рабочей силы, как бы грубо это ни звучало, благодаря чему польская экономика выросла в разы. И это сразу же заметно, когда заезжаешь э, в Польшу с Беларуси, ты видишь э, качество дорог, которое лучше, как ни странно, чем в Беларуси, хоть и белорусское качество дорог также, в принципе, э, говорят многие, что весьма неплохое, тем не менее, в Польше дороги все равно э, лучше, и вообще, к слову, польские дороги считаются одними из лучших в Европе, а может быть и в мире, потому что очень много польское государство вложило в эти дороги. Жилые дома мы можем видеть, что на порядок лучше и качественнее, дороже, если хотите, выглядят. Это же можно сказать и об автовокзалах, ЖД вокзалах Польши, об супермаркетах, магазинах и обо всем остальном. В общем, по качеству жизни, по уровню жизни Польша выигрывает у Белоруссии, ну и в общем-то здесь можно дать, я думаю, Польше твердую такую э, восьмерку, если брать среднеевропейские страны, ну а Белоруссии, пожалуй, что больше пятерочки не дашь. Э, ну и следующий аспект мы возьмем, э, менталитет людей выигрывают ли поляки. У белорусов в этом плане, на мой сукубой личный, опять же, взгляд. У поляков менталитет лучше в том плане, что они, ну, конечно же, любят гульнуть, как наши, тоже так конкретно. Очень веселая нация. Успел я это уже заметить за полтора года жизни, уже больше, чем полтора года жизни в Польше. Но, собственно, у них гуляния в основном ограничиваются и остаются без мордобоя. Что не скажешь о наших... Не знаю, менталитет этому вино или что. Очень часто отдых совместный э, перерастает у наших в драку и, собственно, даже между собой. Этого у поляков нет, поэтому в менталитете Польша тоже, на мой взгляд, выигрывает у Беларуси. И... В плане менталитетов, если сравнивать вообще менталитет поляков, потому что жил я в Италии, ну и собственно сам из Беларуси, знаю много украинцев. На мой опять же личный взгляд у поляков менталитет среднеевропейских стран вообще на девятку, потому что они с одной стороны близки нашим по духу, с другой стороны умеют держать себя в руках. Ну и третий аспект, который хотелось бы сравнить, это, конечно же, рынок труда Польши и Беларуси. Проблем с работой в Польше сейчас вообще нет никаких, чего не скажешь о а Беларуси. Если вы сам с Беларуси также вы наверняка в курсе. Но если вы с Украины, то также, возможно, для вас будет новостью, что у нас уровень жизни совсем не намного выше, чем в Украине, если не ниже, сейчас стал. И, собственно, с работой обстоят также дела очень-очень очень плохо. Работу, если на что крайне низко оплачиваемую ну и вообще в принципе в центре занятости очереди достигают таких размеров что иногда нужно простоять сутки чтобы встать на учет в центр занятости я еще попал на то время когда был закон за тунеядство в Беларуси сам попал под этот закон был такой так называемый тест по моему то есть протестировали как среагирует население на такие законы среагировало крайне плохо и денежки решили вернуть в общем ну можно только гадать по каким причинам мы их вернули суть в том что у нас безработица состоит страшное, плюс периодически вводят такие вот законы подобного плана, как если не работаешь, плати, а работы нет. Работы нет и платить нечем, но это никого не интересует, все равно платили, конфискуем им имущество. Государственные официальные рэкеты это называют. Такого нет ни в одной стране мира, такое есть только в Беларуси. Страшная безработица, низкие заработные платы, высочайшие цены на все. В плане э, трудоустройства в Беларуси ставлю единицу по дессимальной шкале, э, Польше ставлю десятку среди даже среднеевропейских стран. Ну и, собственно, последний э, пункт, к которому я перейду, это цены на товары и услуги, цены на продукты, цены на одежду. В Польше они ниже, чем в Беларуси. Особенно если брать одежду, бытовую технику, электронику, то особенно в этих сферах польские цены гораздо выигрывают, чем у нас. Плюс есть так называемая ваты, часть денег, которые вам возвращают. Если вы купили что-то из бытовой техники, допустим, или вообще из каких-либо вещей в Польше при пересечении границы, процент, причем достаточно большой денег, вам возвращают. Поэтому шопиться и закупаться в Польше гораздо выгоднее, чем в Беларуси. И вообще жизнь гораздо выгоднее, потому что цены, как я сказал, уже ниже. На бытовые услуги цены выше, но если учесть, что зарплаты в Польше, в разы выше, чем в Беларуси, в 3-4 раза, то, в принципе, не чувствуется особо проблем с оплатой э, коммунальных услуг и вообще со снятием жилья даже. Поэтому, друзья, опять же, Польша выигрывает в четвертом пункте, в, в пункте э, товары и услуги. Посредним европейским странам Польша можно дать по десятибалльной шкале здесь, э, пожалуй, что 9 баллов. 9 баллов но а Беларуси я здесь даю э, двойку, друзья, двойку. И то с натяжкой, короче. Четыре таких пункта я прошел, и по всем четырем пунктам выигрывает, друзья, Польша. Поэтому, на мой взгляд, ответ очевиден. Стоит ли переезжать в Польшу? Если вы уже задались таким вопросом, то для вас ответ однозначно положительный. Потому что если вы задались таким вопросом, значит вас однозначно что-то не устраивает в вашей стране, в Беларуси, конкретно в данном случае. Подписывайтесь на мой канал, если вы на него еще не подписаны. Зажмите на колокольчик рядом с надписью подписаться, чтобы не пропускать новые видеоуроки. И уведомления о прямых трансляциях Которые выходят на моем канале В среднем два раза в неделю В них я подробно разбираю тему каждого Видеоролика И там же можете мне задать свои вопросы в чате На них онлайн отвечу абсолютно бесплатно Также можете заказать консультацию От меня по другому устройству Пройдя по ссылочке, которая вскоре появится Вот здесь, в этой части вашего экрана Также все актуальные вакансии В Польше, которые я предоставляю Вы можете найти, пройдя по ссылочкам В описании к этому видео Там будут списки всех актуальных работ в Польше, только самых надежных агентств по трудоустройству в Польше. Там же будет ссылочка в описании и на мой инстаграм. Проходите, подписывайтесь, там тоже очень круто, весело и интересно. Пишите комментарии под этим видео. Еще раз напомню, не забудьте про лайки, делитесь ссылками на мой канал с друзьями. С вами был Антон Белюк и канал Work and Life. До скорых встреч за границей, друзья. Пока!